Добрый день, друзья! Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж, сайт masterprodage.md. Я хочу немного рассказать о себе для тех руководителей и сотрудников, которые интересуются нашим обучением, и а, мною лично. Значит, Я как продавец в своей жизни смог поднять продажи того, что я продавал, до 14 раз. То есть в течение полгода я смог поднять продажи в 1400%. У меня есть академическое образование в области технологии обучения, и я могу различать э, те препятствия, которые вы испытываете, когда обучаетесь. Э, у меня есть четыре уровня обучения продажам, тренерству. Э, и э, вот эти четыре уровня обучения, а также четыре года практики. Именно как владелец своей собственной компании и еще три года до того, как я стал владельцем своей собственной компании, практики обучения сотрудников отдела продаж, я смог поднять продажи своих студентов от 20 до 500%. Это реальные цифры, это реальные люди, это можно подтвердить. И для тех, кому это кажется сказкой, и это нереально, приходите к нам. Мы открыты, открыто можем вам заявить и дать координаты людей, которые смогли, такие, так смоги, смогли таких результатов добиться. Я молдованин. Я родился в городе Резина, Республика, Республика Молдова. И всю жизнь прожил здесь. Я продавал здесь. Я работал с клиентами во всей республике. Это были клиенты, которые были, которым я продавал государству, как государству, представителям государства. Это были клиенты, которым я продавал как бизнес для бизнеса в обучающей сфере или в продажной сфере. Это называется B2B, бизнес для бизнеса. И я продавал обычным людям, которые приходили ко мне и что-либо покупали. То, что я продавал. Если мы говорим немного обо мне, так в двух словах, я уже давно адаптировал то обучение, которое я предоставляю в Республике Молдова, под сегмент людей и публики и клиентов, которые существуют и есть в Республике Молдова. Под те э, устои и э, идеи, которые существуют в Республике Молдова, для того, чтобы э, каждый из вас, продавцов, которые обучаются у нас в Республике Молдова, мог э, применить это обучение и получить желаемые результаты. Почему я, а не кто-то другой? Да потому что столько практики, сколько предоставляем мы на нашем обучении, пока на данный момент, на данный Момент съемки этого видео я не видел нигде, ни в каком обучении. По крайней мере, в Республике Молдова. И я могу видеть реально человека, который может продавать или смог справиться с этой тренировкой, и человека, который только говорит, что может справиться с этой тренировкой. Я хочу вам сказать, что... Каждый из вас сможет получить даже большие результаты в своей жизни, чем я. И я очень хочу, чтобы каждый из вас, наших студенты и те, кто хотят у нас обучаться, достигал больших результатов, чем достигает сейчас. И именно поэтому я приглашаю вас зайти к нам на сайт masterprodash.md для того, чтобы получить больше информации о том, что мы делаем, какие услуги мы предоставляем, какое обучение вы можете получить в нашей компании. С вами был я, Вячеслав Богданов, руководитель компании Мастер Продаж, тренер по продажам, почетный член Международной Федерации Бизнесменов GCI, отец троих детей, тот человек, который может сделать из каждого из вас хороших продавцов, которые могут повысить свои результаты с легкостью. А также получать радость и удовольствие от того, что именно вы, продавцы, делаете. Ну что ж, это, это все, что я хотел сказать. Хочу вам пожелать хорошего дня, хорошего настроения. И чтобы каждый день для вас в продажах был радостью и удовольствием. Всем пока!